Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, сегодня хотелось бы поговорить о том, что у нас заканчивается сентябрь 2019 года, соответственно сентябрь 2019 года это конец финансового года в Америке, то есть в Америке финансовый год и берется с, с начала октября по конец сентября. Почему это важно? Потому что как в России есть фактор, очень сильно влияющий на движение российского рынка ценных бумаг, это обычно бывает весна, потому что российские компании весной выплачивают преимущественно дивидендов, поэтому получается, что к весне... Мы обычно растем, потому что в цены акции закладываются возможный размер дивидендных выплат, которые компании планируется выплатить. В России в большинстве своем компании платят дивиденды раз в год, выплачивают выплаты происходят в летом, июнь-июль месяц, какие-то остатки там выплачивают в, в августе. В Америке же есть такое понятие сезонности, так там все-таки дивиденды платятся более регулярно, и поэтому нет эффекта накопленных дивидендов роста под дивиденды. Но есть такое понятие, как бонусы годовые бонусы, бонусы финансовой индустрии, которые получают управляющие, менеджеры по продажам, брокеры, сейлс-менеджеры. И происходит это следующим образом: то есть Конец сентября заканчивается финансовый год, в октябре соответственно проводится подведение итогов, в ноябре после подведения итогов финансового года происходит оценка персонала, то есть происходит а, понимание какой сотрудник, какой вклад в общей прибыль предприятия внес, какую выплату бонусов он имеет право получить, какие а, дополнительные навыки требуют развития, выстраиваются программы обучения. И, соответственно, в декабре месяце перед Рождеством в 20 числах декабря происходит выплаты годовых бонусов. Почему этот показатель является важным и нужным, на который стоит обращать внимание, потому что, если вы посмотрите на движение, американского рынка ценных бумаг, то вы увидите определенную закономерность, что действительно там к сентябрю месяца, как правило, рынки растут. Если намечается какое-то коррекционное движение, если идет слабая отчетность компании, если виден замедление экономики глобальной экономики, потому что американские финансисты они работают в принципе на всех площадках и, соответственно, если мы видим замедление экономики, то, допустим, вот там по сентябрь 2018 года было очень и очень показательным. То есть, несмотря на то, что весь 2018 год он прошел под эгидой сокращения ликвидности, сжимания ликвидности, Федрезерв очень активно сокращал свои собственные активы на балансе, не предоставляя долларовую ликвидность. Было снижение процентной ставки, соответственно, развивающиеся рынки там. 18 год провели, там, первую половину вообще с апреля месяца провели в снижение, но россии, ой, российский и американский рынок рос, потому что опять-таки инвесторы бежали с развивающихся экономик, с рисковых рынков, все это вкладывалось соответственно в американский рынок ценных бумаг. И мы наблюдали, что лето как раз таки 18-го года оно прошло под до того, что там Китай и другие имиджен-маркет спадали вся эта ликвидность она приходила на американский рынок ценных бумаг и в сентябре уже были такие некие негативные звоночки, но рынок всеми способами держали, держали как раз-таки до сентября и вот как как планка такая Закончился сентябрь, начался октябрь, началось коррекционное движение, то есть там было два этапа коррекции, соответственно, в октябре, после этого немного выкупили, и в ноябре-декабре там все очень серьезно перепугались, и рынок скорректировался. Почему я про это говорю? Я, возможно, пытаюсь провести какие-то неправильные параллели, но, как мне кажется, сейчас сигналов о том, что экономика замедляется, что мировая экономика вползает в рецессию, достаточно много. То есть очень серьезные проблемы идут в китайской экономике, снижение рынка Китая. Девальвация юаня, торговые войны, да, то есть по-прежнему не решен вопрос, что у нас с торговым соглашением между США и Китаем. Экономика еврозоны очень серьезно замедляется, то есть даже факт предоставления дополнительной ликвидности со стороны Европейского центробанка пока что в рынке не приводит к росту, то есть рынки фактически на это не реагируют. И но ну, Америка стоит, то есть она стоит ковкопанная, стоит практически на максимальных значениях, потому что здесь никому сейчас это не выгодно. Сейчас действительно есть хорошая норма прибыли, ожидание предоставления дополнительной ликвидности в глобальных масштабах. И поэтому, поэтому можно говорить о том, что сентябрь мы закроем весело, сентябрь мы закроем на максимальных значениях. А вот потом, потом, соответственно, нужно сделать так, чтобы все-таки э, э, Центральный Банк Америки, ФРС, предоставил дополнительную ликвидность. Когда будут предоставлять дополнительную ликвидность, и будут предоставлять ее много, и это будут делать только в случае каких-то кризисных явлений. Поэтому я не исключаю, что Октябрь-ноябрь месяц он может пройти под эгидой коррекционного движения, снижения, то есть падение может быть в пределах 10-15%, причем падение может быть по широкому рынку, это может отразиться в принципе на всех, всех активах, причин для этого несколько. Первое, ну потому что почему? Скорректироваться нужно в начале года, чтобы был опять эффект базы, откуда непосредственно расти. То есть, смотрите, вы сейчас получается на максимальных значениях фиксируете цену активов. Исходя из этого расчет, вы рассчитываете прибыль клиентов. Исходя из этого рассчитываете бонусы, то есть все хотят получить хорошие бонусы. И бонусы получить на Уолл-стрит, и бонусы получить компании, менеджеры, руководители американских компаний, которые делают те же самые байбеки, да? то есть капитализация компании увеличилась, соответственно, есть основания реализовать опционы. И получить определенные бонусы продав акции своих собственных компаний и на этом непосредственно заработать на этом непосредственно кашется второе коррекция нужна для того чтобы простимулировать финансовые и монетарные власти или еще более агрессивно снижать процентную ставку или соответственно заявить о том что вы будете печатать деньги, да, то есть что опять ФРС начнет наращивать активы на балансе. Третий фактор для снижения необходим для того, что очень многие инвесторов прекрасно это понимают, прекрасно это осознают, что с периода последнего кризиса прошло там более 10 лет фактически да, то есть вот где-то где тут очень близок кризис, поэтому соответственно они находятся на низком старте, то есть большие объемы вложений в золото было, что золото у нас выросло, много людей инвестировали в кэш. В принципе с моими клиентами да, мы тоже находимся в ситуации, что на протяжении последних полугода да, инвестиционный портфель не продается, но новые акции не покупаются, потому что достаточно рискованно это совершать и в этой ситуации у людей просто есть деньги, соответственно, нужно чтобы толпа деньги свои проинвестировала, соответственно, что будет интересным для инвестирования, ну, коррекция в пределах 10-15% процентов может быть интересным инструментом для инвестирования. То есть фактически у центробанков мировых остается там последний козырь в рукаве, да, то есть это там резервы еще снизить процентную ставку, да, там. Ну, с двух условно до нуля процентов плюс э, программы количественного смягчения, то есть предоставить дополнительную ликвидность в, в, в форме включенного печатного станка. Но опять это глобально не спасет. То есть в моменте да это может привести к определенному росту, к получению определенной прибыли, но значительные бонусы можно получить, наверное, только сейчас и, соответственно, это получать будет. Что делать в этой ситуации? В этой ситуации. Для спекулянтов, ну то есть инвесторам в такой ситуации, что делать, я думаю, что в принципе дергаться не стоит, да, то есть и сам я думаю, что мы немного сократим и сокращаем а, долю активов на рынок, да, на аллокацию на рынок ценных бумаг, но при этом ликвидность будет предоставлена, я думаю, что где-то еще в пределах 6-9 месяцев мы порастем. Поэтому инвесторам, наверное, смысла дергаться в этой ситуации нету. просто использовать эту возможность для входа коррекционным движением в пределах 10-15%, после чего, э, думаю, что можно будет подождать сезон следующих дивидендных выплат по российским компаниям, и здесь компании именно в России, которые обладают привлекательной дивидендной доходностью, они, соответственно, будут интересным объектом для инвестиций. Об этом поговорим в следующем видео. А здесь же что по стратегиям, да, инвесторам не дергаться, непосредственно держать а, позиции, да, быть готовым к тому, что будет коррекция, но реагировать на нее спокойно, потому что, опять-таки, она, скорее всего, будет выкуплена на фоне предоставленной ликвидности финансовой системе мировой, а спекулянты, соответственно, это могут заработать, да, то есть, каким образом это можно делать. Но, опять-таки, начинающих инвесторов я останавливаю от того, чтобы использовать инструменты заемных капиталом типа фьючерсов, то есть можно использовать ETF, да, то есть ETF, которые позволяют зарабатывать на падение рынков. То есть получать обратную доходность, то есть если рынок растет, данные ETF падают в цене, и наоборот если рынок соответственно падает, то эти инструменты растут. Также есть фонд с аллокацией на индекс волатильности VIX так называемый, я думаю, что тоже там спекулятивно на один-полтора месяца имеет смысл прикупить в свой инвестиционный портфель данный инструмент, потому что когда увеличивается волатильность на рынке, этот Инструмент может предоставить достаточно хорошую норму доходности, то есть там порядка 20-30% долларовой доходности можно получить. Ну, это вот то, что касалось конца сентября, начала октября. Какие действия стоит предпринимать инвесторам и спекулянтам, а что касается инвестирования на российском рынке ценных бумаг, поговорим об этом в следующем видео. Если же понравилось данное видео, то, соответственно... Подписываемся на канал, ставим колокольчик, чтобы получать уведомления, комментируем, будут интересные комментарии, подготовлю видео согласно данных комментариев. На связи был Максим Петров, до свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока.